Всем привет, ребят, всем привет Продолжаем проходить Gas Station Simulator Соответственно, в прошлой серии мы с вами преобразили нашу заправку Она теперь шикарно выглядит, кроме вот этого вот, блин, отверстия Как мы вообще могли пропустить, это я понятия я не имею Давайте сейчас сразу же это исправим с вами Так, э, через Shift, да, по да, выбирать цвет Погнали так, на прошлой серии мы с вами преобразили нашу заправочку Прибрались там, наконец-таки И заправили несколько автомобилей Разобрались, в принципе, плюс-минус с тем Сколько нам нужно будет бензина с вами заказывать Кстати, бензина пока более чем достаточно Соответственно, нам самое главное сейчас не пропускать чивы, Да, получать регулярно чивы, Чтобы у нас было с вами больше денежек Чтобы мы продолжали развиваться в нашей с вами заправке Так, давайте теперь побегаем, пробежимся по... Заданием, что нам вообще нужно делать Найди подходящий инструмент Для взлома багажника автомобиля Подсказка, можешь попробовать Открыть любой багажник, но у тебя только две попытки На автомобиль, кроме этой Ага, так, то есть это у нас Обучающая Отмычка, так, открываем, здесь багажник, да? Так, возьми отмычку, тап, использую ее Для открытия багажника, так, отмычка Взлом Нажми А, чтобы повернуть отмычку Держи спейсбар, чтобы Попытаться открыть багажник Будь осторожен, чтобы не сломать отмычку У тебя есть две попытки Если ты не справишься или уйдешь, то не сможешь попробовать еще раз Нифига себе Давайте пробовать да. А, слушай Как почти во всех играх, да? Еще чуть-чуть, сюда, да? Нет, наоборот Назад немножко Из какой игры-то это, блин, наскорим, что ли? Так, карти... какая-то картинка. Какую-то картину нам дали с вами. Так, повесь картину. Dustball внутри заправки. Подсказка, чтобы открыть инвентарь, удерживать этап и выберите значок рюкзака. Так, открываем рюкзачок. И вот и картинка наша. Так, слушай. Ну, поскольку это первая наша картина, я думаю, мы повесим ее здесь, у кассовой зоны, так сказать. Чтобы было симпатично, красиво. Задание выполнено. Слушай, ну вообще некрасиво, не симпатично. Можно как-то ее взять и перевесить. Слишком, слишком как-то она уже больно в углу висит Вообще не очень мне нравится Давай сюда, что ли, наверное, да, в центре Во, другое дело, красота Заходят ребята сразу Видят тут э, ремонтные работы и картины По-моему, вообще шикарно Все, оставляем, отлично Так, купить два стеллажа Подсказка, придите к своему компьютеру И откройте вкладку стеллажи Так, давай откроем вкладку "Оборудование". Угу, стеллажи Так, напитки и закуски есть большой. И у закусок тоже, да? Слушайте, а что нам мелочиться? Давайте, наверное, сразу же побольше возьмем. Судя по всему, тут все равно пока больше других вариантов нет и не будет, возможно. Давайте купим такой и купим такой. Потому что деньги нам вроде как позволяют, в принципе. Так, доставка бензина нам пока не нужна, соответственно, все. Так, размести два стеллажа. Открой инвентарь. А, и выберите страницу стеллажи. Так. стеллажи. А что-то... А чего не открывается у меня? А, вот, заработало. Так, большой стеллаж для... Ой, слушай, так ни хрена себе. Он огромный-то какой. Что-то мы, наверное, это... Мы сейчас окна же все закроем, получается, с этими стеллажами-то. Да, смотри, лакну закроется, видно, ничего не будет. Надо... Слушай, надо будет картину перевесить. Короче, ставим сюда тогда эти стеллажи, наверное. У кассовой зоны напротив как раз. То есть, и я буду за воришками наблюдать, чтобы, не дай бог, нас там с вами кто-то что-то не спер. Так, немножко, наверное, обратно. Как-то вот так, я думаю, да. Ох, слушай, вообще туда можно поставить, как это так работает. Ну, давай, вот так, наверное, поставим, да, и в упор к стене. Ох, там еще место-то. А, так он небольшой, получается, что ли? Да, небольшой, красота. Так, давай тогда мы картину забираем. И повесим ее вот сюда. О, тоже хорошо. Вообще прекрасно смотрится. Так, и второй стеллаж мы тоже поставим, соответственно. Их! А чего? А. Как-то работает, э -э -э, непонятно. Так, давай выравнивать его. Во-первых. Вот как-то вот так, да? И поставим в упор, как раз. Во, все, красота, отлично, мне нравится Все, что нужно, все здесь будет у нас Так, купите дополнительное паркоместо через ПК Так, больше парковочных мест, больше клиентов на АЗС Так, секундочку, ребят, у нас с вами машинка приехала, оказывается, мы пропустили Отлично, отлично, плюс денежка Плюс денежка, это хорошо, у нас 800 с вами, 50 э, бачей так, теперь давайте, соответственно, что-то нам нужно, парковочное место купить, да? Оборудование, прочее. А, вот, парковочное место. Так, и что теперь, нам нужно выбрать что-то или просто нажать? А где наше первое парковочное место, непонятно. А, это первое есть. У нас вообще ноль парковочных мест. Так, единственная пригодная парковка на данный момент, она бесплатная. Ваш дядя полностью за нее заплатил. Однако вам придется очистить ее от песка. Без проблем. Так, давайте покупаем бесплатно парковочное место. Теперь оно наше, да? Мы купили его? Вы не можете совершить покупку. Bro Bro Fifth так, стоп. До очистки. А, а а Короче, нам сначала нужно очистить территорию. Так, нам срочно нужен рудик. Где наш рудик? Да, на месте наш рудик. Соответственно, сейчас мы очистим эту парковочную зону. И тогда купим парковочное место А, так подожди Получается парковочное место нужно как раз для тех клиентов Которые хотят к нам приехать и что-то там прикупить Правильно? Я надеюсь я все правильно понимаю И это будет замечательно Так Ой, с одного раза смотри Такая большая куча была, я думал мы не справимся Так, подожди, подожди Да, да, да, конечно, проезжайте, проезжайте Я сейчас к вам приду Я сейчас к вам приду, все будет в порядке Мы сейчас вас заправим Бензинчика нальем пойти дальше по своим делам Кстати у нас кончается бензин Мы успеем доехать или нет Или придется идти заправляться Отлично, мы успели доехать Так, все, Рудика оставляем здесь В принципе он никому мешать не будет Так Заправляем быстренько нашего клиентика чтобы он не ждал Спасибо за чаевые, спасибо, спасибо Мы стараемся улучшать наш сервис Каждым днем. Так, теперь переходим прочее Выбираем, получается, парковочное место и покупаем Отлично, задание Выполнено, у нас с вами теперь целое Парковочное место на собственной заправке Вопрос, почему мы его покупаем Это странно, конечно Ответьте на звонок дяди Так, пошли отвечать, там дядя звонит Трубку взять по-любому нужно Так, как ответить -то? Алло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 Иначе мы будем вынуждены перейти к более убедительным методам убеждения. Не заставляй меня ждать слишком долго. До свидания. Охренеть, дядя, ты посмотри, что за дядя? То есть сначала он такой говорит, что-то у меня денег не взял, а сейчас оставшееся время. Ах, ты смотри, у нас пять минут, чтобы вернуть пять тысяч долларов. Серьезно? Мы должны за пять минут вернуть ему пять тысяч долларов. Ваши стеллажи пополнены. Слушай, ну это... Это ж сколько всего нам нужно продать? Обслужите клиента на кассе. Так, каждый товар, который попадает в корзину без сканирования или выпадает из кассы, достается клиенту бесплатно. Нам сейчас самим теперь не до благотворительности. У нас 4 часа, у нас всего 4 часа, чтобы вернуть 5000 долларов. Так это же невозможно, у нас сейчас 900 долларов. Слушай, мы, наверное... Напрасно взяли такое количество Ну, такие большие полки Так, давай, давай пробивать Так, используйте левый shift для перемещения ремня Удерживайте ЛБМ для перемещения продуктов Так, проведите продукты Над сканером и положите их в корзину Ремень загрязнится в теч... С течением времени и замедлится Очистите его, удерживая Правую кнопку мыши и протирая ленту Не ошибайтесь, чтобы увеличить комбо И получать чаевые Окей Ух ты, блин. Ой, как тяжело, слушай. Так, плюс Отлично. Первый клиент у нас обслужен. Второй клиент пришел. Поехали. Стой, стой, стой, стой, стой. Хорошо. Да не за что, не за что. Вам спасибо. Так. Давай поторопимся Тогда в любом случае нам нужно как-то быстрее ускоряться Так, у нас, кстати, бензина Как только меньше сотни будет Нам в любом случае придется заказать бензин У нас 980 долларов Мы с этой торговлей вообще ни хрена толком -то не получаем Так, оплатите кредит Используя ПК Так, подожди Услуги э, Займ средств Оплатить. Так, сколько мы можем сейчас выплатить долг? Давайте 500, наверное, долларов Да, 500 долларов, мы пока больше ничего не можем вам оплатить, товарищ ну, Блин, ну слушай, половиной тысячи долларов, и я не, не смогу оплатить и, Я переживаю, волнуюсь, что мне делать? Так, к нам еще клиент подъехал Слушай, нам нужно больше парковочных мест Она очень. А, подожди, так это парковочное место по три автомобиля, я думал всего под одну машину То есть плюс 3 человека, это довольно-таки неплохо Как так? Ты посмотри опять, что с ней происходит, я же ее покрасил что такое? Это... А, слушай, так это кажется бак все-таки. Блин, мне не нравится этот бак. Все, мы покрасили. Мусор вы... Он еще... Он... Ты приперся сюда выбросить мусор? Ты серьезно? Ты что, засранец? Кстати, смотри, он даже покрасится с внутренней стороны. А, так подожди, мы просто раз внутреннюю сторону, что ли, покрасили, получается. Не за что, спасибо Давайте, ребят, давайте скорее, скорее У меня осталось всего минута А мне нужно еще 4000 долларов найти где-то Давайте, давайте, ускоряемся Смотри, смотри хрена, сколько народу ты к нам привалило. Давайте только это просто мусор не выбрасывать Мы как-то будем с вами Более тесно сотрудничать В плане, пожалуйста, вы мне что-нибудь там Денежек принесите Смотри, пропала. опять? Да, ты посмотри, она просто пропадает, исчезает краска что это за хрень? Кстати говоря, внутри, судя по всему, можно красить. Мы, наверное, сейчас этим тоже займемся. Может, тогда какой-то бак исчезнет. Вот ты засранец. Он просто пришел выкинуть мусор. Ты купи что-нибудь, купи. Во, другое дело, молодец. Отлично. Давай на кассу, давайте, сейчас все пробью. Какие проблемы? Давай, удачи, спасибо, что пришел. Так, следующего пусти уже. Хватит тут это маячить мне. Стой Стой, какие маленькие предметы Хрен возьмешь Super. Super -duper fly. Так, у нас осталось 35 секунд Мы не успеем Мы никак не успеем отдать долг Что теперь с нами будет? К нам приедут ребята разбираться Слушай, что-то как-то с этой кассой Ты теперь вообще, ну, очень-очень быстро Все двигается-то у нас так, цвета Слушай, ну мне пока вообще не нравятся здесь цвета Может мы тогда не будем этим заниматься Мне максимально не нравятся цвета Я бы во что-то другое покрасил Но пока что такого набора цветов у нас нет Они все сюда приходят выбросить мусор Вы серьезно? То есть я... И он уходит, ты посмотри Тут драться можно? Я очень хочу с ним разобраться Это что такое? Так, ответь на телефонный звонок. Все, по-моему, мы сейчас будем получать люлей от нашего дяди, поскольку за 5 минут он дал нам хреновую тучу денег и, и решил, что за 5 минут мы просто отдадим эти деньги. Как он себе это вообще представлял? Нам, кстати, надо бензин э, заказать. Так, пошли, закажем бензин, потом ответим на звонок, потому что дядя, судя по всему, у нас вообще максимально неадекватный. Так, доставочка топлива. Давайте берем соточку и заказываем. Опять же, вот, то есть все деньги у нас в дело уходят Нахрен ты мне эти продукты привез, Эй, я его Ох, ты ж елы Паулы. <звук> да Это, походу, дядя. Похоже, это дядя. С какой-то паутиной дядя. Старый дядя у нас. Охренеть, дядя-то у нас почти лысый. Где титры-то? Нет титров у нас. Достижение разблокировано. Хорошо. Достижение получить пизделей от какого-то перекачанного быка. Ну ладно. Так, ответить на звонок, да? Что-то я не хочу с ним разговаривать. Ну окей. Так, привет, племянник. Снова на ногах? Надеюсь, твоя голова больше не кружится. Спасибо, что взял трубку. Нам нужно поговорить. Произошла ошибка. Серьезная ошибка. Вы можете быть спокойны, зная, что я позабочусь о том, чтобы ответственные лица понесли должное возмездие за случившееся. Срок вашего инвестиционного кредита был слишком коротким для такой суммы. Это просто плохой бизнес. А я не принимаю плохих деловых решений.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 Я что-то не совсем понял, что мне за подарок какой-то. Типа он Гуру бабла мне привезет или что это такое? Мы самостоятельные люди. Так, взять кредит теперь можно на компьютере. Деньги по кредиту были возвращены вам. З а, смотри, да, он реально бабки мне вернул. Он мне вернул 500 баксов, которые я потратил. Вот это замечательно. Так, Чак нам привез бензина. Чак. Давай, братан. Скид, скидывай быстренько шланг. Мы сейчас от тебя разгрузим и пойдем заниматься своими делами. Чак, ну давай скорее, Чак. Время, время, все. Так, Чак нам заправляет. Так, выполните все задания, чтобы получить возможность модернизировать АЗС. Так, нас, у нас клиент уже ждет. Спокойно, спокойно. Слушай, как, какая-то движуха интересная пошла. Прям столько народу. Смотри, там... Там сидит чувак, стоял в машине, прям просто стоял. Стои ездит или что. Так, что нам нужно, чтобы модернировать склад? Где это вообще? Декорации на территории какие-то дико. Вау, да ладно, нихрена ж себе. Желтое старое авто. О, смотри-ка: этот желтый автомобиль. Спасенный трофей из знаменитой боевой сцены в Бомбее. Главный герой взорвал его кулаком. Охренеть. И мы типа можем это поставить и все, типа раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, шесть мест у нас свободных. Не, да я не готов. Нет, спасибо, не надо. Я не хочу вот это, все это вот вашу старый автомобиль. Шесть мест у меня всего свободных. Этот хрен опять пришел, что ли, выкинул мусор и ушел? Да что ж вы за люди такие, я понять не могу. Ладно. Так, автозаправка. Подробнее. Запас топлива, понятно Так, уровень повышен, требования Выполните больше задач Задач каких? Что я должен выполнить? Так, подожди Какие требования-то? Вложено 850 баксов Заработано 774 Мы пока вообще не, в плюс не вышли, да? Топливо у нас дохренище, Мы только что его купили Так, что по задачам-то? что Выполните больше задач Выполните... Каких задач? Чего мне надо сделать-то? Дек... А, это обязательно декорацию Нужно поставить, что ли? Блин, ну давай купим за 50 баксов эту Сраную декорацию Она нафиг бы нам не нужна еще один. Мы, мы что, вряд что ли будем? Эта синяя машина использовала для трюкового прыжка в американском боевике. Она сделала 5 переворотов перед приземлением колесами вверх. Жесть какая. Так, ну-ка возвращаемся. О, подробнее. Все, мы можем. Серьезно? А откуда же я мог знать, что нам нужно декорацию, декорацию поставить? Ладно, да, давай. Давай улучшать. Так, новые возможности, склад, мастерская Новые стеллажи, туалет для клиентов Новые события, сервис, займов Больше различных декораций Вперед А че она теперь опять не покрашена что ли? Так, короче да, давайте да, Давайте, давайте, давайте Стоять Чуть не просрал Спокойно Смотри, как она быстрее грязниться начала Ни хрена там очередь О, это что, Илон Маск опять здесь? Да хорош, Маск Ты во все игры теперь сюда запрыгивать будешь, что ли? Так, я поднаторел. Смотри, смотри, из меня кассир Как минимум уже шикарный получится Давай, Маска обслужим Сейчас он нам Интернет тут проведет бесплатный еще и Wi-Fi будет у нас для клиентов. что ты мало, кстати, взял, я тебе так скажу. Нихрена себе, так что? Это что? Окей. <laughs> okay. Это не важно. Нам все равно, как клиент выглядит. Главное нам э, сделать так, чтобы он был счастлив и доволен. Так, это что у нас теперь? Так, найди способ проникнуть на склад и открыть его ворота. Так, нам нужно для этого закрываться или что? Вот единственное, я пока понять не могу. Так, все, ребята все уезжают. Давайте-ка, наверное, ребят, пока на время закроем нашу заправочную станцию, да, чтобы к нам никто не приезжал. Все, ребят, пока закрыто. Извините, пока закрыто. Мы сейчас будем разбираться со складом. И я вообще хочу немножечко еще раз... Давайте, во-первых, подкрасим все-таки. Мне максимально не нравится теперь, как все это выглядит. О, смотри, у нас старые цвета открылись. Прекрасно Так, ну, мы, как, хот... мы э, как красили, так и оставим пока Это все пока именно так и будет выглядеть Но мы сейчас можем внутреннюю часть покрасить Я что-то не пойму, почему э, э, Вся... Ой, тихо Вся левая сторона-то не покрашена а, ни хрена себе, у нас расширилось место, ты посмотри, сколько всего стало Так, ребят, нам в любом случае пока нужно закрыться, нам нужно срочно, срочно все эти улучшения э, Все восстановить, чтобы все было по красоте А ты что прешься-то сюда? У нас же закрыта заправка Я же закрыл его, какого хрена он едет сюда? Какой-то кондиционер сверху у нас появился Его же вроде не было Заправочная станция закрыта, Все, то есть у меня вывеска есть А что он тогда приехал? Подожди, то есть ты будешь ждать? А, нет, смотри, заправочная станция Так ты что, глупый, ты на вывеске-то посмотреть не мог? Ой, бляха-муха Ой, шо вы за люди-то такие, не понимаю совсем Так, отлично, здесь все красиво, хорошо Надо будет крышу, кстати, тоже проверить на всякий случай Непонятно, она там покрасилась или нет. Как вообще прокачать навык покраски? Очень медленно мы красим. Максимально медленно. Я бы хотел ускорить вообще все это дело. Вопрос только, где это будет у нас... В любом случае, я думаю, что есть такая фишка, как э, ускорение вот, вот этого всего Я не хотел бы очень много времени на все это дело тратить Кстати, как-то некрасиво краска легла, смотри, как будто Давай еще раз, может, попробуем Вторым слоем закрасить Или у меня что, краска кончается? Или тут место такое, что... Нет, смотри, она лучше не красится Не красится... Ну ладно, черт, что теперь поделаешь Мы, в конце концов, не виноваты ну, блин, почему вся правая сторона... В итоге все, что мы красили, практически бесполезно, бессмысленно. Почему так? Так, есть. Крыша у нас покрашена, правильно? Все хорошо. На крыше у нас краска присутствует. Нам нужно столбушечки сейчас с вами Вот смотри, зараза, вот что она такая противная, почему? Кстати говоря, у нас, у нас кстати, грязновато. Давайте-ка мы сразу уберемся здесь. Раз, раз уж такое дело, у нас теперь куча мусора Гора всякая, огромная мусора И нам все это нужно теперь Снова прибирать, убирать А давайте этим тоже займемся здесь по дороге Потому что вот это все нам, ну куда нам это все? Нам это нахрен все не нужно Выкидываем все это к чертовой матери Кстати, Опять? Здесь, ты посмотри, все дверные проемы, кроме этого Кстати говоря, мы их тоже не покрасили Ладно, давай выкидывать, короче, мусор Ой, бляха, куда же его? Запульнул-то У нас все дверные тро... проемы тупят э -э -э Прям очень сильно тупят Они просто не закрашиваются Ничего с ними не поделаешь Так, чертовой матери Выбрасываем все это на помойку Я думаю нам это все не пригодится Это все сломанное, старое Вообще откуда здесь взялось Я же просто, ув... ну типа я так понимаю Сам расширил здание И мне какой-то мусор в придачу дали Какие-то старые столы и нахрен никому не нужны. Как, как тебя выбрать? Как тебя отсюда, товарищ? Ой. Часы я оставил просто из уважения. Ну типа хорошие старые часы, что не так? Давай. Да как тебя вытащить, ты слышишь? Спокойно, спокойно. Так, подожди, еще раз. Мы, наверное, с тобой не с того начали. Я пролажу, оно нет. О, есть, ни хрена себе. Так можно было, что ли? Давай еще раз пробовать. Какие-то... Подожди, так, где мой пакет? Вот же надо, как сделать-то, елы-палы. О, другое дело, все. А это что такое там с той стороны? Не понял. Не понял, а почему не открывается так ничего? Ну ладно. Так, выкидываем все это к чертой... Стой, подожди. Бегать теперь за всем этим приходится. Так, спокойно, все. Выбросили раз. Я надеюсь, что с проемы этот вопрос как-то решится, может, чуть попозже. Но мне вообще не нравится, что проемы не, по... не закрашивают Может, краску другую какую-то использовать тогда? Какой-то профит будет вот. Это мне, мне вообще не нравится тот факт, что Мы не можем решить эту проблему С дверными проемами, что они остаются Очень грязными Пять матрас Сколько можно, в каждую серию будем от матрасов Избавляться или как Ну я не думаю, да, что мы так часто Будем расширяться, развиваться В этом направлении Но придется пока, так сказать Все равно как-то в божеский вид Все это дело нужно привести так, отлично. Все, прибраться прибрались. Шикарно, замечательно. Давайте подкрасим все это дело. Давайте, знаете, как поступим? Смотри, мы э, сейчас э, здесь то, что не закрасили. Опять же, не факт, что мы это не закрашивали, да? То есть, это опять же краска могла слезть. Сама как-то пропадает. А, ну или из расширения она исчезла у нас. Здесь все в порядке, правильно? Да. Соответственно мы сейчас вот эти проемы красим К примеру в другой цвет Пусть это будет вот такой Он будет немножко отличаться Но мы хоть просто проверим Слезет ли такая краска с дверных проемов Если да То соответственно ничего мы уже поделать с этим не можем Это какой-то баг А кстати у нас У нас стало больше крыльцо Так красим эту часть как-то он тихо красит, уж не по себе. Так покрасили эту часть? Так выбираем заново краску здесь вот. У нас опять кусок не покрашенный в итоге получился. Что красим вообще непонятно. Так здесь что у нас столбушки? Причем при этом это покрашено, да, столбушка, а это тоже покрашено, столбушка. Да, не я так понимаю, только вот эту часть. А мы во что красили? Это вся конструкция красится разом, что ли? А, слушай, так вся конструкция разом красится. Так, а мы выбирали темный цвет, да, по-моему? Да, для крыши мы выбирали темный цвет. Ага. Блин. Sorry. Ну да, блин. А где пятна краски? А, нигде. Все, отлично. Так, а вот для столбушек мы, по-моему, выбирали зеленый. Давайте столбушки тоже покрасим Короче, сейчас приводим в, в, в это в... Что это за, за цвет? Серьезно у нас столбушка? Не, подожди, вот такой цвет был Да, все, о, красота Вот теперь, да, теперь прям шикарно Сразу видно, что владелец очень любит свою заправку Очень ей дорожит Некрасиво, красиво На контрасте прям все прекрасно, замечательно я надеюсь, там не 20 тысяч столбов, и нам не придется все-все-все перекрашивать. Так, хорошо. Красота. Здесь тоже надо покрасить. Все, нет, смотри, слезла опять краска. Пока убежали, краска опять исчезла. Короче, от краски это не зависит. Она хочешь, не хочешь, почему-то все равно отсюда исчезает. Ну, мы ничего с этим поделать не можем, правильно, по большому счету. Значит, придется пока довольствоваться тем, что есть. К сожалению, да. Причем она с двух сторон слазит. Ну ладно. Давайте мы э, сейчас займемся внутренней отделкой. Где-то, наверное, вот таким цветом оранжевым попробуем покрасить. Посмотрим, как это вообще выглядеть у нас будет. Да, кстати, а почему материал отличается? Здесь сразу какая-то брусчатка. А здесь нет. Ну-ка что, хоть как за цвет-то ложится? Да. Ярко, хорошо, мне нравится, все оставляем Хорошо, ярко, красиво, точные цвета будут у нас с вами Так, спокойно Замечательно Ой, столбушки изнутри пол тоже красить можно? Пол красить, кстати, нельзя, судя по всему По крайней мере, тем инструментом, что мы имеем, пол не красится у нас Вот и посмотри, как хорошо сразу стало Солнечно, ярко, прекрасно Хотя вообще, наверное, наружный цвет надо было выбирать такой Ну ладно, ничего Мне нравится Хорошо, все, оставляем Но почему у входной двери бруски видно? Почему входная дверь незаконченный Проект, это непонятно Вот может из-за этого, кстати говоря, она и не красится у нее материал вот с этой стороны как раз не тот, который нужен И что-то она как-то может конфликтует Подожди, с этой стороны какой цвет? Ага, ты посмотри, двойной То есть мы, получается, покрасили это и то одновременно в один цвет Значит, он отсюда тоже исчезнет Ну, ничего не поделаешь Мы эту неприятность тоже переживем нас будет, кстати, пересмотреть Она всегда такая была у нас Или она просто так со временем испортилась Так... Как же много красить-то нужно, боже мой Так, ну что, мы с вами все покрасили Красота, мне нравится вообще шикарно Крышу красить нельзя, когда начинаешь крышу красить Он красит именно внешнюю сторону, то есть э, наружную Поэтому крышу мы с вами красить в любом случае не будем Нафиг это надо, она у нас и так, и так уже очень-очень красивая Так, первое, что очень хочется сделать, это переставить эти полки Так, нажми, чтобы, чтобы взять Берем и, соответственно, переставляем вот сюда поближе к окошку. Я думаю, они там хорошо сейчас у нас встанут. Будет прекрасно, замечательно. И все у нас на виду. Так, выровнять выровняли. Во! Хорошо. А кстати, а продукты теперь что? Подожди, а как наполнить? А, -а, -а. ой, слушай, так прикольно! слава богу я думал, я очень сильно боялся что придется там по одному там знаете вот по два выставлять я бы конечно охренел но да слава богу игра нас этого избавила есть одна общая кнопка ты нажал и как бы все твои проблемы решились так вторую полочку э, заставляю блин не ту кнопочку так сейчас аккуратненько выставим чтобы все я ж только что нажал. Во. Все, отлично. Так, F. Да что же такое? Я третий раз нажал не ту кнопку. Ну, давай, ровнее. Нормально. Так. Левой кнопкой. Все. Все, заполнили. Слушай, у нас продуктов почти нет. Ну ладно. Так, в принципе, с отделкой мы вроде как закончили, да? Давайте пойдем по заданию. Что у нас там по заданию? Найди способ проникнуть на склад и открыть его ворота. Так, склад. Вот он, я подозреваю, да? Ага. Кстати, подожди. Подожди, нет. Я прям не могу на это смотреть. Я вспомнил, что здесь была вешалка, которую нам нужно с вами забрать. А, под... а так это часть интерьера. Слушай, тогда нет. Тогда давай где? Вот здесь повесим ее. Пусть она тут будет у входа. Она же не для наших вещей, да? Покупатель может спокойно зайти, как бы повесить, что хочет. Все красиво, мне нравится. Так, нам нужно найти способ э -э, попасть в гараж. Ага. О, всего-то. Так, открыть ворота, да? Угу. Будь осторожен. Двери ворота склада... Держи ворота склад закрытыми, иначе кто-то может вас обокрасить. Отлично, я понял, хорошо. Так, мы открыли. Уберите сток сена, чтобы снова... Ага. Нужно, короче, опять разобрать все это дело. Благо, контейнер здесь второй есть тоже недалеко. Поэтому мы далеко носить не будем. Зачем вообще сено выбрасывать в контейнер? Это тоже какой-то бред. Согласитесь. Ну, ладно. Им виднее, там, э -э -э тем, кто делал игру, правильно? Наша задача просто соблюдать все правила котором мы играем так это обязательно в контейнер да может их просто выкинуть так было бы лучше да смотри он просто за территорией короче давайте мы просто выбросим все это дело мы не будем заморачиваться мы просто пока выбросим все за территорию он смотри сено сколько вот и я думаю на какую хрен нам его выбрасывать а вдруг у нас потом будут надо будет, да, из контейнера тоже, короче, и поутаскивать. А вдруг у нас козы здесь будут, овцы? Или там, я не знаю, коровы. Мы просто вот так вот бездарно разбрасываемся имуществом подобным. Так делать нельзя. Так, подожди, а такое? что такое? Еще что-то про... Ага, еще есть. Отлично. Так, восстановите склад э, с главной вкладки ПК. Так, восстановите склад. Давайте сначала дверь... Дверь закроем, склады, нам же нужно его держать закрытым. Кстати, с этой стороны мы тоже можем это открыть, да? Да, все, отлично. Тогда отлично. Так, восстанавливаем склад э, с главной вкладки ПК. Так, склад, восстановить 50 долларов. Достижение разблокировано. Угу. У нас с вами теперь есть склад. Что он нам вообще... Э, вообще, на какой хрен он нам нужен? Закажите еще продукты во вкладке ПК-доставка. Подсказка, ваши средства находятся под красной чертой. Расходуйте разумно. Нифига себе. Так, давайте-ка включим пока что нашу заправку. В принципе, мы вроде как прибрались, ремонтик, сделали какой-никакой. Поэтому мы можем с вами позволить себе поработать. Кстати, смотри, краска изнутри не, не исчезает. Краска изнутри не исчезает Слушай, ну хорошо, смотри, как у нас красивый вход получился <смех> Нестандартный Ну и все, значит так и оставляем Отлично Так, нам нужно заказать э, продуктов еще, да? Так, а здесь закрыто Магазин, наверное, просто немножко Напитки Так, напитки Чего мы будем с вами заказывать? А, они идут по 30, по 25 Так, смотрите, давайте мы тогда закажем Нижнюю полку, да, всю Возьмем раз Возьмем два, возьмем три Так, и закусок Тоже возьмем все нижнее Возьмем раз, два и три Так, итого 333 доллара, у нас 900 Более чем достаточно Склад 180, их с 200 а, слушай, так мы вообще шикарно заказали Заказываем доставочку Все, нам сейчас все привезут Где-то там, да, у нас уже доставка идет Так, дождись прибытия грузовика, затем разгрузите всю продукцию на склад Подсказка, грузовик не может подставить машину про, э, Доставить вашу продукцию, если ворота закрыты Но не стесняйтесь закрывать их, когда он выезжает Так, отлично, машина едет Пока машина едет, я что думаю нам сделать Все равно как бы она едет, да и нам, в принципе, просто ждать смысла нет Вот это все дело нам с вами нахрен не нужно Здесь какая-то рок-группа, судя по всему, да Развлекалась Мы, во-первых, убираем к чертовой матери стоги сена Из этого контейнера Потому что они занимают дохерище место, А толку с них никакого нет Все выбрасываем к чертовой матери Уж сена это какой-то бред вывозить в мусорном контейнере Ну, на крайний случай можно отдать там, я не знаю... Каким-нибудь фермером пусть забирают, тем более уже готовые сена. Так, я так подозреваю, эти инструменты нам тоже не пригодятся, раз нам дают возможность их выбросить. Тут, кстати, есть компьютер рабочий. То есть мы через этот компьютер спокойно можем... Press... F2Play. Да ладно, мы что можем поиграть? На всем. Пока непонятно. Так, сейчас давайте разгрузим машину сначала К нам уже приехали Так, пока стул уберем Куда-нибудь он нам не пригодится О, это наши коробочки Подожди, а что нужно с ним Делать Чтобы сесть за руль Чтобы что сделать? Так, подожди, а что нам делать-то с ними? Он мне не дает их выбрасывать Так Грузовик не сможет доставить ваш продукт. Подожди, а что надо делать? -то? Я не понимаю. От меня конкретно что требуется? По полкам расставить, что ли? Сесть за руль. А, ни хрена себе. Так, а у нас, подожди, у нас все влезет вообще? А, ну 180-200, написано же было. Сесть за руль. Так, все, мужик уезжает. Мужик уезжает, отлично. Так, после него мы... он выезжает. Охренеть, он ездит. Окей. <laughs> okay. Не нам его судить. Так, мусора тут еще до хрена. Это нужно будет все убирать, да? Но я не буду сейчас этим заниматься. Я хочу очень... Так, press F to play. Так, play А, ни хрена себе Тут, короче, можно сыграть целую мелодию. Мы что, еще рок-концерт соберем? Так, подожди, случайно F нажимаем. Ну, и... <смех> подожди. На этой музыкальной ноте я предлагаю нам закончить эту серию Соответственно, сегодня мы с вами что сделали? Преобразили нашу заправочку внутри Все покрасили, расширили ее немножко Открыли для себя склад для продуктов Соответственно, теперь мы сможем с вами заказывать новые продукты Выставлять все на полочке, чтобы у нас все было хорошо, красиво и продавалось В итоге сделали, получается, большой объем работы Вам огромное спасибо, что досмотрели до конца Если понравилось, не забывайте подписываться на канал Прожимать колокольчики, чтобы не пропускать следующие видео и нажать лайк. Я с вами прощаюсь. Здоровья, любви, удачи. Пока.